А, мужики всем привет короче пришла посылочка из китая долгожданная посмотрим что там прислали заказывал одну штукенцию думаю будет мне очень нужная в моем деле так тут у нас ничего пакет вот такой вот пакет. И что здесь? А здесь мужики. Вот такие вот очки. Тоже вот запечатано? Вот такие вот мужики очки. пленку скинуть не получается ладно подковырнем сейчас где-нибудь защитную О. И внутри еще да есть ну, конечно есть некоторые вообще не снимают пленку думаю что так и должно быть вот взял вот такого плана чтобы была защита и на датчике обязательно от искр вот как то так сейчас посмотрим работает не работает датчик Срабатывает взял специально вместо э, вот этой маски, потому что бывает нужно поставить одну всего лишь э, прихваточку и в таком месте, куда просто с вот, вот этим шлемом не залезешь. Нужно так изловчиться, изголиться, там, я не знаю, там согнуться в три погибели, чтобы подлезть. Куда-то с маской, чтобы поставить одну точку. Поэтому вот такие вот прикупил гачочи. Во-первых, легкие, удобные. И сразу взял запасных должно быть 10 штук. Точнее не 10. Почему не? Не, 5 штук, все правильно. 10. 5 штук запасных пластмасок. Вот такие вот дела. Душки регулироваться должны. О, выскочило. По вылету. Короче, это что-то туговато, но разберемся. Как-то так. Работать, конечно, на постоянке, возможно, и <сих> можно об обгореть, но... Где-то по мелочи за место маски очень удобно будет в работе покажу позже ну вот мужики сейчас деталюху положил проверял кстати очки Хе -хе, прикольно ну срабатывают я вам так скажу срабатывают как на на настройках на минималках вот которые есть в маске да они примерно также и срабатывают Сейчас, впрочем, сами посмотрите. Сейчас вот так на телефон поставлю. Я думаю, видно, да? Как через них сейчас видно. Маску одену. Пультик мой волшебный. Так, где у нас там фокус? Фокус, фокус, фокус. Как-то так. Думаю, для теста пока достаточно. Не знаю, что там наснимало, сейчас буду вместе с вами смотреть. Вот такие дела. На лице сидят обалденно, мужики. Не знаю, нахваливать пока не буду, но как вспомогашечка где-то нужно ставить прихватки, повторюсь, просто много посмотрел обзоров. И вот кто занимается кузовными работами, особенно, когда нужно лежать где-то под машиной, мужики, они используют вместо шлемов, они используют очки. Где-то глушак там заварить, где-то что-то прихватить, все остальное там. Где-то залезть под капот. Вот. Как говорится, задницей кверху, головой вниз. И они используют вот такие вещи. Поэтому себе тоже взял. Потому что допустим вот когда варил внутри вот там вот эти вот стойку да и все остальное когда задирал трактор вертикально но ну, было до того неудобно обваривать этом вот, гаечки крепления крыльев и вот и всего остального вот если бы они на тот момент были у меня ну гаечки там чё прихватки сделать чтобы их ключом не держать Приходилось нам <смех>, со шлемом между вот этой рамой, между вот этими всеми вещами. Ну, просто капец. А сейчас вот с спамагашечка будет обалденная. Да, просто обалденная. Маску никто не исключает. Поэтому, как дополнение, вообще шикардос. Ну, а в работе уже конкретно, когда буду снимать да, все эти моменты, обязательно покажу. В комплекте, кстати, идет еще вот такая вот, мужики, резиночка. Так, чтобы они еще и не слетали. Либо там на шее болтались, да. Вот ставится место дужек. Ссылку оставлять не буду, мужики. Просто зайдите на Алишку, кому надо. Там предложение, тьма, тьмущая, вариантов просто капец. Но я взял вот. Они есть просто, вот стекла защищают, но не защищают датчики. А я взял вот такой вот вариант, чтобы он был соцельный, то есть и закрывал еще вот эти вещи, потому что на обзорах смотрю, ну, каплями у людей просто засрано. Хотя, как на таком расстоянии можно засрать, конечно. Это только где-то кто-то снизу варил, да, лежа под машиной, подваривал где-то что-то Тогда еще да понимаю может быть капли и летят мужики одевают балаклавы так что лицо защитить и очень удобный вариант вообще балаклава у меня есть на всякий случай вот как то так все всем пока с вами был санек еще увидимся